Какой бы анекдот рассказать бы. Ну, на ваш взгляд, вот какой-нибудь, не знаю, такой сильный анекдот. Сильный, да. да. Сейчас мне надо еще подумать хорошенько. Ты знаешь мне сколько лет? Сколько вам? Мне я... Скоро мне 90. Ох, вам, вам я не дал бы. Да никто <с не дает. Всю жизнь не дает. Всем бы всем бы так выглядеть. Пусть все так